Друзья, сегодня у нас очередной ролик. Перед роликом хотел поздравить вас, ребята, со с... всеми прошедшими праздниками, да -да -да. с крещением. С крещением. У нас не удалось в этом году искупаться. Я работал. Но а Елена Но... Аркадьевна одна не поехала, как да. говорится. Вот, сейчас... сейчас мы поедем покупать за материалом для котельной. Будем ее красить, так как в предыдущем ролике у нас, пока мы покупали, как он называется без перебойник Бесперебойник. у нас все задымилось, все у нас в копоти, из-за этого будем переделывать, перекрашивать, так что едем сейчас все покупать, можете не переключаться, смотрите дальше. Так, ничего, ну ребята, прыгнули в машину и погнали, сейчас едем сначала что покупать, масло себе еще, да, да. да. а потом заедем в мир красок и подберем краску. Ну и валик там всякую фигню надо еще купить, посмотрим. Так, ребяточки, ну что, пришли мы в Кипермаркет. Сейчас силен и Аркадий не подберем масло. Ну не подберем, а знаем. 1040 40 а вот это что X5 30? А вот. А, это X7. А это не подойдет, что? Ли? Нет, нет ну, смешивать разные нельзя. Десять сорок кончил, сейчас нет. Ни больших, ни маленьких. Ага. Ясненько. В общем, зашли в Маслнч, масла, зика. Нету там нашего. зип или как он называется? Зик. У нас котельная, короче, это. Серая была да, Мы здесь делали. И, вот. короче, закоптилась сажа. И нам надо загрунтовать сначала ее. По сажа какая-то. Здесь грунтовка у вас? Сейчас вы будете. Ну не мы ощущать будем, так чуть-чуть сколько возможно. Кровного, грунта, к сожалению, сейчас наличия нет. А что можно? похоже, ничего нет, да, такого? должен быть не будет. когда Просто так он не будет. А, вот Заказать, оплатить тогда Uh -huh. с Количество слоев один слой Но если не переправить, можно в принципе два пройти Ага Окраска после нее идеально Частоит, я говорю, хотя бы через 20 А, Ага -а -а -а -а -а. Если, допустим, сегодня мы покрасили 26-го, да, там? Ну, Завтра можно Да, можно yeah. на следующий день уже красить Только ну, что все. банки хватит нам или нет? Банки хватит 8, 8 литров А два с половиной сколько А два с половиной сколько стоит? Так, ну в общем купили грунтовку, пока одну баночку взяли, попробуем, покрасим потолок. В принципе, все виды красок есть тут. Мир красок, да, называется магазин? Так что рекомендую, интересный магазинчик. Ну а потом придет грунтовка, подберем краску уже какую-нибудь. Посмотрим. Вы, ребят, не переключайтесь. Так, ну что, в общем, ребята, заказали мы грунтовку. Вот, пока одна... только часть да ну там... один литр взяли короче сейчас попробуем потолок ей короче сделать вот. один литр сколько стоит получается 1300, 1300. и придет только он в среду вот тут, да? во, вторник. А, во, вторник. во вторник ну и во вторник уже будем красить как говорится пробовать грунтовать сначала завтра скорее всего я это потолок хотя бы протру там все сделаю все, будем прибирать всю да, все котельные, все чистить, все закрывать. Да. А потом уже, когда придет краска ближе ко вторнику, можно краска, а грунтовка. будет грунтовка. А краску можно в этом магазине в любое время взять, там подобрать цвет. Ну, там еще сходим, потом поснимаем, покажем. Все, купили масло ZIK X5. Как она Елена Аркадьевна съездит, и масло кончилось у нее. Что так смотришь, что масло не надо Кстати, магазинчик вот этот. А то запчасти в совхозе, короче. Вот у него все есть, их масло дешевле, чем масло ребята. Так что лучше едь сюда. Выбор побольше, да? Угу. Как можно? Я неделю назад заливал, но дать мало. Потому что сколько у меня осталось? Ты щуп тогда отливал вообще. Щуп ты увез с собой? Неудобно, а? Ну, угни здесь уже. Глянем. Че, тебе на тряпочку надо? Не гони на нее. Бакс, перебор. Да перебор не будет. Оно да. а, ну не дошло, наверное, еще пока Запугала. Хорошо, что они там стоят Я кто-то врезался в колодки Хорошо, что это было, когда я еще маслом езжу Доливай всю. Только ты эту бутылочку мне не, не выкидывай. Литр масла еще. Налил после Полтора получается, там пол этого. Тут как ты ну все, ребятки залили и поехали домой, ребята. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас второй день, убираем котельную. Надо, короче, как-то по максимуму попробовать оттереть сажу со стены. Сейчас я вам покажу сажу. Не взял губку пока. Не знаю, видно там или нет. Натирается, не но не так, прям как надо. Так, мы специально уже купили грунтовку как раз по саже. Будем пробовать, что у нас получится, ребята, вы увидите там чуть позже. А сейчас будем убираться. Мне надо сейчас еще, ребята, лампочку. Искал. Так, ну что, ребят, полезем наверх, посмотрим, что там. Ага. Ой. Пять лет здесь не убирались. Пять лет здесь курили. Так. снял, сейчас еще распайку снять надо, все, потому что там пыли, походу, не столько, что, может быть, пожарный. Да, и дверь надо делать, а то эти тряпочки тоже уже скоро будет хана. проще новую распайку купить, чем, блядь, эту их тирать тут она вообще просто да вот распайка, смотри. ну распайка-то что там стоит, господи, 20-30 рублей что страшно а, это а ч? распайки-то у нас лежат еще у меня же в пакете еще распайки ну есть. их потом, И когда покрасим Цветло, блин, пипец. А если тут... сейчас я это вкручу, ты вообще ничего не увидишь. Так, что ты сказал. А это не 60, это тоже 60. А ты с кухни взяла? Я? С кухни взяла. Ну и все нормально. А, ну да. Так, ну что? Я у меня тряпка-то? Начать пробовать. Отделить потолок. Сначала, ребята, начнем с потолка. Короче, хочу покрасить сначала потолок, что получится. Потом уже дальше. Стены и все остальное. другой малый фонарь вот же все отмыло здесь мылом да да он вон, рамка тоже вон, как видите все засунула было копать да ну, видишь сигаретами. как оттирается хорошо да вот элементарно вот она идет вот, пожалуйста сейчас муж мне воду включит будет вообще шикарно а -а -а. рукой держишь это? Давай мне тяжело вот, ключи. Только переключи на душ. А, не... Да-да-да, все правильно. Это вот все. Светильник не надо покупать, получается. Да -да мы вот мыли полностью. Лампу, ребят, жена уже оттерла. Мылом, да, это и средством? Хозяйственным а мылом. Так что лампа остается этой же. Поменяем короба все, поменяем распай. все запись пошла. Давай. Сейчас банан пошла! Батарейка села, ребят. Я по среднему углу. Да. Мы пропустили бы момент моего полета. Окна ну, вы тоже каким -то средством дать еще. Ну вот только те, которые я сейчас стал. А -а -а. Кстати, а вот эту розетку ты что будешь делать? А вот это. тоже? Соборная, конечно, не это только если я, я чем я делала. Что, грязь? Смотри. Ага. Ой, только второй этаж бы не стереть. Жена уже окно оттерла. Какой-канал сейчас тут котел. В принципе, потихонечку. А, да я тебе покажу на вондок. Короче, самое лучшее средство для отсажи, как вы думаете, это хозяйственное мыло обычное, отечественное наше. Обычно 72%. Я знаю, что в него добавляют. Берем. Лучше, чем всякие ваниши, маниши. Ну, Представь мне стульчик, пожалуйста. Ну куда? Ну сюда. Вопрос. Вот все, смотрите, ребят, самый прикол. Обычно хозяйственная мало сенс 2%. Тряпочка. Ага. Все. И здесь. Все элементарно. Кабель канала этот новый поставить, но ну, сейчас посмотрел, думаю, смысла нет <смех> <смех> смысла нет его ставить. Жена волшебница да, вот, с хозяйственным меньше расхода. Да. Ну там, тут, конечно, вот все равно поставлено. Вот он, вот он стоит вот за окна. А. Белый кабель канала. Вот он был вот таким вот. Ну да. А теперь все отмываем. А, вон еще -канал. Тут вот разводы у нас, короче, окно. Вот сильный дождь был такой косой в эту сторону, короче, и окно было открыто. И, короче, все по поогнует. Вот это все тоже будем красить. Короче, приводить котельную, как говорится, в порядок. За пять лет. Да. Ну, сегодня, короче, просто. Сейчас все уберем пыль, все сделаем. Вытрем, все протрем. Ну, а в следующей серии мы уже, ребята, будем слабо красить. Да? Да. Елена Аркадьевна, вы будете помогать, мне кажется. Я альпинисткой буду. А, потому что в тех вот местах я, например, не вот залезу, и... либо я этот тен завалю, короче. Там надо прикольно хуйненького человека. Да. Ладненько, ребята. Заканчиваем этот ролик. Всех с праздником, с крещением, прошедшим уже, как говорится. Ну и, как говорится, не, не забудьте подписаться, поставить лайк, если все интересно. Всем пока. Зай, пока, скажи, Зай. Всем пока, пока. Удачной вам уборки.